Всем привет, меня зовут Сергей Кузнецов. Если у вас есть долги, подписывайтесь на мой канал. Все только обещают, а у нас долг будет списан. Коротко и ясно расскажу про банкротство и какие есть последствия. Что такое банкротство? Банкротство ⁇ это судебный процесс, который рассматривается в арбитражном суде. Занимает он по срокам 6 месяцев, там назначается финансовый управляющий, и, соответственно, он контролирует все финансы. По истечении 6 месяцев все долги будут списаны. Какие есть риски и ограничения? Первый риск – это наличие имущества. Если у вас имущества достаточно много, то есть больше, чем один объект недвижимости, то это имущество будет продано с торгов. Второе – это сделки. Если вдруг у вас были сделки, и вы не внесли ни одного платежа по кредиту с этой сделки, то, конечно, это точный риск. Третье – это наличие большого официального дохода, то есть 100 тысяч рублей и выше. Если у вас такой доход, то в банкротство, скорее всего, вы не попадете, попадете в процедуру реструктуризации, если только долг у вас, не 5 миллионов. Что ждет вас при прихождении банкротства? Первое последствие – это то, что повторное банкротство возможно только раз в 5 лет. Второе последствие – это то, что невозможно будет занимать руководящие должности в течение 3 лет. То есть ни в каком ООО. Следующее. А... <смех> <смех> нельзя будет открывать общество с ограниченной ответственностью но зато будет разрешен выезд за границу если вы хотите понять подходите ли вы под процедуру банкротства то заполняйте анкету по ссылке под этим видео и мы разберемся подходите вы или нет если у тебя есть долги ставь лайк и подписывайся на мой канал пока <смех> котятки там